Ребят, всем привет! Сегодня мы с Иваном находимся в Дагомысе, и у нас для вас отличная новость. Две недели назад открылись продажи жилого комплекса «Чайные Холмы. Вы наверняка еще не видели полноценного обзора данного объекта, потому что он только поступил в продажу и цены здесь начинаются от 200 тысяч за квадратный метр. На данный момент минимальная стоимость за квартиру 26 квадратных метров 5 миллионов 850 тысяч рублей. Всего лишь и это при том, что объект строится по ФЗ 214 с скроу счетами и уже начали регистрироваться договора долевого участия. Сегодня мы покажем вам данный объект, как вы можете обратить внимание, он уже на, не на нулевой стадии находится, это уже далеко не котлован. Здесь а, у нас находится 8 литеров и это масштабная стройка на равнине в микрорайоне Дагомес. Поэтому сегодня мы захватили квадрокоптер, на котором мы через пару минут поднимемся и облетим а, весь его вокруг. Это у нас будет обзор с дрона, который мы так давно не делали. Ну, а сейчас давайте-ка пару слов про данный проект. Объект строится на 3,1 гектара земли. Это, правильно сказал 8 литров, 1 подъездных, 2 лита 15- и 16-этажные дома. У нас продажи сейчас 2 литр литер и 8-й. Кстати, в 8 литере можно купить 55 квадратных метров за 11 миллионов рублей. Это будет двухкомнатная квартира. И хочу так заметить, что каждая квартира здесь имеет от двух световых точек. Передовая территория закрыта от автомобилей, э, воркау площадка, детские площадки, разные беседки, э, прогулочные зоны. В том числе э, есть на территории набережная э, возле реки Восточный Дагомыс, э, белодорожки, э, разные прогулочные зоны. Мы сейчас подходим с вами как раз таки к зданию автостоянки на 565 машиномест. Здание дополнительного образования. То есть, как вы видите, территория достаточно большая для комплекса. В каждой квартире есть балкон, за исключением первого этажа. Витиливаемый фасад у нас у жилого комплекса чайные холмы. Ну и давайте-ка пару слов скажу про застройщика. Застройщик не из Сочи, но из Геленджика. И они там построили достаточно много объектов. Юридические наименования фирм, скорее всего, вам ни о чем не скажут, но Должно вам сказать название э, генерального подрядчика. Генеральный подрядчик здесь, дорогие друзья, выступает компания АЛК++. И наверняка многие из вас ее знают. А для тех, кто не знает, скажу, э, ну это компания, которая построила так вот, скромно скажу, пол Сочи, наверное. Компания, которая строила, си, строит прямо сейчас Монтеру. Монтера Резиденс у нас в Сириусе, рядышком со стадионом Фишт, с ценником за квадрат 5 миллионов рублей. Компания, которая строит прямо сейчас объект под названием Гранд Каскад в центре Сочи с ценником 3 миллиона рублей за квадратный метр. Достаточно? Могу перечислять дальше. Компания, которая целиком и полностью построила Гранд Марину, торговую галерею, или же вы могли знать ее по названию Гастропорт. То есть вот все, что там построено, это построила также данная компания. Построила жилой комплекс. Новая Заря, жилой комплекс Кватро, крупный жилой комплекс в Лазаревском, семейный, апартаментный комплекс Моравию и так далее. Ребят, перечислять можно достаточно большое количество объектов, потому что компания крупная, у нее свои собственные а, бетонные заводы, что самое важное, своя собственная лаборатория, которая проверяет качество этого бетона и своя собственная техника и громадный многолетний опыт работы не только в Сочи и строительство, а во всей нашей стране. Поэтому, ребят, Здесь за качество можно вообще не переживать. И в общем, пришло время, мы, короче, смотрите как, Вань, покажи, мы тут устроились обалденно вообще <laughs> на, на набережные реки. Кстати, вот набережную реки Восточный Дагомес будут оборудовать, благоустраивать. Здесь будет плиточка, красивые такие парапетики, здесь можно будет прям классно гулять. Сейчас вам все это покажем с воздуха, дрон уже подняли, поэтому переключаемся вон на ту камеру. Так, что мы, что мы здесь видим? Видим, на самом деле, громадный проект, поэтому мы и решили его поснимать именно с дрона, дорогие друзья, потому что ну, 8 литеров и сколько гектаров земли, Иван? 3,1 гектара земли, одноподъездные, получается, литеры, 2 литра в каждом литере, то есть... Да, в принципе, нормальный. мы сейчас вам повторим то же самое, что Иван рассказал в отделе продаж на самом макете, только уже, как говорится, так вживую. Сейчас вот мы отлетим на безопасные метров 100 метров 120-130, и давайте-ка облетим его вокруг. Ну, во-первых, дорогие друзья, сейчас будем здесь летать, смотреть, куда какие квартиры выходят, какой вид они получают. Во-вторых, поговорим про район. А в-третьих, сразу вам давайте покажем то, о чем мы с вами еще не говорили. Черное море, до него расстояние, вот оно у нас, смотрите, солнце не дает его красиво вам поснимать, но а, до него расстояние составляет где-то 2,5 километра, дорогие друзья, по равнине, по равнине 2,5 километра. Вот. По центру кадра у нас э, завершающее свое строительство Аллея Парк находится, за ней санаторий Дагомыс. Но опять же, вижу все черное, камера мне не дает это вам показать. Короче, э, мы находимся в таком э, тихом э, частном секторе, очень зеленым, э, зеленый с двух сторон, потому что вот здесь у нас находится гора, да, и вот с этой стороны у нас находится гора, поэтому э, здесь э, ощущение того, что вы где-то находитесь, знаете, за городом, даже на природе, хотя очень удобно доехать сюда на автомобиле, по улице Российской, далее по улице Батомское шоссе. Сразу скажу так, когда вы едете, вы пересекаете вот этот небольшой мостик, который также реконструировала компания ЛК. Возможно, он будет э, увеличен, э, ну, он однополосный до двухполосного. Да, Иван? Ну, на самом деле, сейчас, мне кажется, это не так актуально сильно, потому что они будут к завершению строительства, а это 25-й год, третий квартал, будут как раз таки делать э, дополнительный мостик, который будет выезжать э, кстати, прямо на Баталонское шоссе. Здесь будет еще один, такой инсайт небольшой, который мы сегодня узнали, это дело продаж. А вот здесь планируется еще один мост. То есть заезжать и выезжать в этот микрорайончик можно будет с двух сторон. Это, кстати, апартаментный комплекс «Чайный э, берег», который мы также недавно для вас с Иваном снимали. И э, с другого ракурса стройка выглядит вот так вот. Э, Сейчас мы увидим посередине как раз таки придомовую территорию, которая закрыта от машин, детские спортивные площадки, то есть все классные вот эти, вот, вся эта классная инфраструктура, комплекса многоквартирного будет присутствовать в нем, то есть именно в середине застройки. Да, именно в середине застройки Сейчас мы подлетим к литерам, которые открыты в продажу И вот здесь давай еще раз напомним Вот это здание у нас от, отводится под какое-то детское учреждение Не знаю, что здесь будет, какой-нибудь, может быть, детский клуб Садик вряд ли, школа вряд ли Потому что видим границу участка Маловато для того, чтобы детям делать вот эти вот их беседки там и так далее угу. Которые необходимы у, у, у садиков, да, ну и школы, конечно Поэтому какое-то образовательное учреждение дошкольное Возможно, какие-то, может быть, курсы, какие-то развивашки, еще что-то Планируется вот в этом здании а вот ну, рядом это вот как здесь. раз таки, да, вот вы видите треугольник, это а, 565 машиномест, Четырехэтажное а, четырехэтажное здание будет стоять. Да, парковки. Парковка. Это будет у нас парковка. Итак, в продаже у нас открытый литер номер два это вот это здание, в центре кадра, которое находится, да, второй литер у нас Иван, и... И последний, как он называется, у нас? Восьмой литер. И восьмой вот, литер, вот, да, вот который, только, да, который только лишь начали возводить. Что самое главное, это обособленное прям здание и видовые характеристики там прям в обе стороны интересно. Да, у восьмого литера у него, если брать, ну, смотрите, здесь у нас находится котельная, такая старая, она, по-моему, кстати, даже действует. Выглядит, конечно, она так, достаточно антуражно, так как-то даже я бы сказал. По-чернобыльски. Ну, не знаю, короче, ребят, это неплохо. Вживую прикольно выглядит такое вот старое сооружение. Вот часть квартир будет выходить четко на нее. Вот видим, да, мы сейчас прямо над этим литером зависли. Вот прямо вот сюда будет выходить. А другая часть квартир будет выходить вот сюда, на север. То есть на долину, вдаль. Вон туда. Вдаль, на холмы, кстати, зим... начнется зима, снежок выпадет, будут снежные шапочки такие, будет прям классно. И другая часть, которую мы, в принципе, и рекомендуем рассматривать, в первую очередь, пока она есть наличие. А напомним, здесь продано пока что только 10% квартир, да, все остальное есть наличие. Вот мы рекомендуем рассматривать именно вот эту часть, вот она прямая, вид имеет на чайные холмы, на зелень, на национальный парк. Короче, на наш взгляд, это самая видовая часть, которая будет здесь неминуемо распродана. В первую очередь и мне хочется немножко так подлететь но опять же не до уровня рабочей стрелы крана чтобы там не помешать ребяткам ну, и дрон не угробить вот здесь у нас находятся очень интересные квартиры вы в принципе даже можете как сейчас видеть здесь у нас будут находиться угловые квартиры Ну на данный момент до да, 55 квадратных метров минимальная цена 11 миллионов по городу сочи в, в таком классе жилых комплексов самая низкая цена да, и поэтому а, здесь есть нюансы выбора а, площадей, планировок, здесь есть много студий, здесь есть однокомнатные хорошие квартиры. А, что самое важное, все квартиры будут обладать балконами. Давайте сейчас перейдем просто к другим лидерам, потому что планировки идентичные. да а, И есть нюансы выбора квартир. Ууу, смотри, у нас тут рядышком Есть нюансы выбора квартир, поэтому обращайтесь к нам, не стесняйтесь, мы поможем вам выбрать лучшую квартиру в вашем бюджете, под ваш запрос, под ваши цели. Здесь, в Чайных холмах, потому что мы его весь уже облетали, обошли ногами. Кстати, Иван в ближайшее время снимет вам видеоролик, где он ногами ходит внутри угу. по территории жилого комплекса и показывает некоторые виды. Да? Сроки строительства до конца, то есть до четвертого квартала 2023 года, следующего, застройщик планирует завершить абсолютно все монолитные работы. Далее до третьего квартала 2025 -го года уже планируют ввести в эксплуатацию данный жилой комплекс, а разрешение у них выдано до 28 -го, года. Да? Да, 28 -го до 28 -го года. года. Да. Представляете, то есть, ну, короче, точно, тут времени вообще вагон, но вы видите темпы какие. Иду с опережением и это прямо заметно Да, деле, что уже... приятно э, старт продаж что произошел когда уже дома вот на такой стадии уже построены это круто То есть уже можно походить посмотреть качество посмотреть планировки и обратить внимание на количество монолита монолита очень много даже не во всех э, квартирах перегородки идут блочные они идут монолитные все mm -hmm. да, это полностью. практически цель монолитные дома это ценится это дорого это по звукоизоляции по всем свойствам это Большущий плюс. Да, поэтому, дорогие друзья, вот я думаю, так немножко локацию вам раскрыли. Да, вот на речку у нас, восточная Дагомыс, она вот так вот, смотрите, течет еле-еле, вял, вяленько вот так вот течет. Да, Примерно да. полтора километра данного русла будет реконструировано, будут прогулочные зоны и так далее, и оно соединится вот сюда, вот в эту, в эту часть. Там находятся у нас э, такие складские помещения, которые э, тут были давным-давно, и вот эта вот часть улицы Российской, то есть вот здесь, смотрите, вы вот, заезжаете, вот отсюда, то есть там у нас шумит Батумское шоссе, центральная артерия отсюда вот так вот заехали, сразу раз и все, и вы уже на территории жилого комплекса, это очень удобно, реально по развязке удобно, потому что это равнина удобно, потому что здесь национальный парк, и можно погулять вот здесь вот в чайных плантациях, в этих в этом лесу, это замечательно для тех людей кто любит зелень, но в целом это новый объект а, с хорошим ценником а, за квадратный метр а, с равнины ну и вот в таком живописном месте и городу сочи ну да, так чтобы вы понимали мы находимся на 15 минутном удалении от центра города ну когда нет пробок когда есть пробки а, когда есть пробки по всякому бывает потому что пробки когда есть они они есть и короче можно очень долго ехать да. но в целом вот, мы вот с вами последние две недели в этот договый каждый день ездим мы тут Череду роликов для вас снимаем. Да. Несколько вторичек в Босфоре снимали, снимали для вас там еще объект. В общем, не будем уходить в влоговый формат. Короче, дорогие друзья, новая стройка, продано всего лишь 10%, 200 за квадрат, ФЗ-214, с кого счета, АЛК плюс-плюс подрядчик, короче, все классно, здорово, много монолиток, хорошие планировки, везде балконы, и поэтому вам стоит обратиться к нам, для того, чтобы мы подобрали для вас здесь лучшую квартиру, будь то за наличные, будь то даже в ипотеку, потому что ипотеки здесь проходят, программы, вот эти все навороченные, под 0, там, 1% и так далее, они еще здесь не запустились, но скоро запустятся, стандартные программы, там, от 6% ипотеки здесь также есть, поэтому, имея там несколько миллионов рублей, 1, 2 миллиона, 3 миллиона рублей вы можете купить здесь себе квартиру, прописаться и владеть недвижимостью в, в городе, городе Сочи. Да. Ну а с вами были Святослав и, и Иван. Иван. Всем до, до новых, новых видео. Да. <laughs> пока. Всем пока.